Добрый вечер всем любителям канала Таро Елена. С вами Елена, и сегодня у нас Рождество, и я всех поздравляю с этим чудесным праздником. Я думаю, что этот праздник празднуют абсолютно все, и не только детки, и любят его все взрослые. Хочу вам сказать, что у меня большие перемены и в жизни, и на канале. А, я сейчас планирую снимать, э, я пропадала да, последние несколько месяцев по ну, каким-то своим проблемным моментам. Сейчас же я э, решила э, делать выпуски практически через день. А, они будут и раскладовые, и на другие темы. Мы с вами будем много обсуждать, выбирать, как всегда, темы, ну, как это обычно у нас было. А сейчас вот в этом году я бы хотела с вами больше обсуждать психологические какие-то моменты, помимо раскладов на отношения, хотела бы с вами обсуждать темы, которые вы будете сами предлагать, жизненные какие-то, да. И в обсуждениях в комментариях то, что я буду читать от вас, вашей истории, какую-то историю из определенных комментариев, которые мне покажется самой такой интересной, возможно, либо какой-то, знаете, вот на разбор, на раскладе, допустим, жизненно важный для многих, я буду брать эту тему, комментировать, собственно, человека, который прислал комментарий, ну, по вашему желанию, да, если вы это вы хотите, и делать такие мини-экспресс как бы выпуски, где мы будем конкретно с вами общаться на определенную тематику. И раньше я делала это в сообществе, сейчас я решила делать отдельные выпуски, потому что мне кажется очень удобный формат включить на Ютубе, сесть с чаечком с кофеечком на диванчик, расслабиться и смотреть что-то такое серьезное, да, жизненно важное. И в то же время есть возможность обсудить. Вы можете после выпуска сразу написать свой комментарий, допустим, вашу историю жизни, да, вот, прокомментировать друг друга. Мне кажется, такой формат общения друг с дружкой сейчас очень важен, очень актуален. Почему? Потому что у нас убрали, да, забрали в связи с коронавирусом полностью общение друг с другом. Я еще хочу наладить это общение, я хочу восстановить человека. Вот эти вот, знаете, ниточки, которые нас с дружкой связывают. То есть убрать вот эту вот, грубо говоря, дистанцию виртуальную, да, когда, когда нет возможности людям что-то обсудить, собраться вместе, а мы будем делать такое что-то, знаете, как не знаю. Я даже пока не знаю название. Кстати, хочу, чтобы вы придумали название этому выпуску. У кого-то это может быть там собрание по теме, да, или там квартирник на этот счет, или там, не знаю. Ну, не знаю, ну, дружеская встреча. Ну, вот что-то такое, когда вы имеете возможность высказаться, и я имею возможность сразу же вам ответить в каком-то выпуске на несколько сразу а, тем, которые вы предлагаете. По поводу раскладов. Будут новинки, мы, мы не будем делать только на отношения. Почему? Потому что сейчас очень много более актуальных тем, например, тема занятости, тема работы, тема здоровья, тема жизненных каких-то вот, ну, скажем так, у многих людей уходит ощущение жизни, да, вот депрессия настает. Я хочу вас как-то вдохновить, что ли, что в жизни помимо работы, помимо любви есть еще очень много всего, что может вас мотивировать на то, чтобы двигаться дальше и достигать каких-то своих личных личностных планок роста. Да? Не обязательно это работа. По хобби тоже можем поговорить, да, вот какое хобби выбрать. Это могут быть выпуски на разные абсолютно темы, предлагайте. Еще раз вас призываю быть более активными, потому что э, человек, который замкнулся в себе, это, считаю, уже человек наполовину себе поставивший, ну, не хочется говорить, крест на себя да, поставил. Вот. Но, но это вот что-то типа такого, когда человек... Э, замыкается в себе это очень грустно смотреть вот последнее время я наблюдаю ну как бы жизненно да вот встречаю людей которых там не видела 10 15 лет и я вижу как сильно меняются люди потому что они замыкаются в себе я вот хочу вот эту картинку как бы немного у вас расшевелить в вашем сознании что есть такая возможность вот что еще хочу сказать стараемся больше улыбаться в жизни стараемся видеть позитив это для тех кто очень часто пишет что все плохо для тех кто у меня молодцом держится, для тех, кто встретил новые отношения, но там тоже есть небольшие проблемы. Скажем так, я тоже большой привет всем передаю и говорю о том, что отношений без проблем не бывает. Не бывает, что всегда конфетно-букетный период. Не зря говорят народе, что он длится максимум три года. Мы, конечно, продлим этот период, да, насколько это возможно с вами, путем того, что мы будем понимать, что к чему движется. Но на раскладах, я имею в виду, но я сразу хочу сказать, любые отношения – это работа двух человек. Если один человек ничего не делает, а второй хочет что-то делать, все равно отношения не складываются. Поэтому так или иначе, либо ищем нового партнера, либо продолжаем работать в этих отношениях ребят все очень просто дорогие девушки я рада что вы, вас стало намного больше вы присоединяетесь к каналу 2 елена я приветствую вас предлагайте тоже свои темы возможно я открою новый канал который будет посвящен таро для женщин если вам это интересно предлагайте пожалуйста я буду смотреть по комментариям по падать Адресу моей электронной почте можете присылать свои какие-то пожелания свои какие-то предложения, да, по этому поводу, как назвать, допустим, этот канал, тоже очень интересно. Если вам нужен личный расклад, продолжаю говорить, что делаю его только я, никто другой, ассистентов, администраторов у меня нет. У меня есть только оператор, который с удовольствием меня снимает. Это вот два человека, которые работают на моим контентом. Это собственно я и мой оператор. Поэтому, если вы хотите личный расклад, пожалуйста, обращайтесь на электронную почту без проблем. Я с вами свяжусь, и у вас будет личный расклад от меня. А, что еще хотелось бы сказать? А, пропадала я в прошлом году, повторюсь. Проблемы я свои порешала, поэтому в этом году планирую очень много внимания уделить все-таки дорогим зрителям. Если я там где-то в каком-то выпуске сказала, что, что как бы нету времени, то этот момент я убираю. Да, время наконец-то у меня нашлось. И я наконец-то начинаю заниматься своим любимым делом, а именно блогерством. И хочу вам сразу сказать что планы грандиозные а, все что касаемо новых идей у вас есть возможность поучаствовать в этом предложить свои какие-то разделы подразделы под темы я буду сравнивать с тем что интересно мне и делать выводы какой все-таки контент больше развивать потому что есть в планах развить несколько линеек да по психологии философии может быть поэзии музыкальный какой-то канал сделать у меня очень много проектов в голове на реализацию конечно нужны и средства и время время нашла средства пока нет, так что если у вас есть желание и возможности помочь мне в этом, потому что опять-таки два человека этим занимаются, да, то, пожалуйста, и я буду очень рада. Вы можете обратиться как на электронную почту, да, я вам расскажу, как это сделать, либо под моим видео каждым есть реквизиты Сбербанка, куда можно отсылать свою просто как ну как это донаты что ли, я вот первый раз произношу это слово, потому что э, до этого донатов у меня не было, и я как бы, действительно была бы рада, не, ну как бы знаете, чтобы этот канал процветал э, не потому, что я работаю на рекламную кампанию, которая диктует мне условия, что мне делать. А действительно делать это от души, от сердца, как я делала в прошлом году, но уже э, с вашей поддержкой, потому что, э, не, ну, вы понимаете, сейчас время сложное и ну, делать просто так канал, э часто канал, да, так как я это планирую, да, это, ну, нужно обладать большими средствами, на данный момент времени я не располагаю этим, поэтому предлагаю вам поучаствовать в жизни канала. Я буду вам очень благодарна, если вы откликнетесь. Собственно, все сказала, вроде бы ничего не забыла, как была вашей и как вот относилась к этому, как, знаете, вот серьезно к, с большим сердцем, с большой душой. Наверное, еще больше за эти праздники, да, которые вот сейчас у нас, в данный момент времени, еще больше мне захотелось вложить в это свое дело. Почему? Потому что я вижу отклики, я вижу отдачу. Отдачу в виде счастливых семей, в виде счастливых пар, которые мне пишут, что у них все сложилось, благодарят меня. Я реально чувствую, знаете, вот, что не зря, не зря все это было сделано, в том числе и материально вложены свои какие-то сбережения, для того, чтобы сделать, по-моему, 75 выпусков, я сделала в прошлом году. Это не так много, но поверьте, я в них вложила, и мой оператор, да, вложил в них столько души, средств, своих личных средств, даже иногда в ущерб каким-то своим материальным, да, проблемам в жизни, но для того, чтобы это было красиво. Я вот хочу делать еще красивее для вас, еще интереснее, и самое главное, еще творчески. Все, что я делаю, я делаю в едином единственном экземпляре с одного дубля. Вот э -э, если у меня рвалась когда-то запись на моих раскладах только потому, что я снимала фототехникой, очень простой, ребята, и фототехники 30 минут и дальше рвется запись. И мне приходилось стыковать, но те, кто были в студии, присутствовали все мои зрители, они прекрасно видели, что расклад состоял от вкл до выкл. То есть не было ни одной карты, которую бы я, знаете, взяла, и там типа, ой, не та карта, понимаете? Все, что... вы, Вот все происходит здесь и сейчас. Кстати, планирую встречу со своими зрителями, а, где бы то ни было. Я планирую, конечно же, в следующем году, ну, то есть в 2021, а, более открытые, как бы такие, знаете, более открытые сейшины, что ли с зрителями, которые хотели бы поучаствовать, приехать в студию и, собственно, увидеть, как это делается, побывать на раскладе. Я тоже это планирую. Но, опять-таки, это более серьезный материальный план, как вы понимаете, да? И сейчас пока на это нет возможности. Но в будущем у меня это в планах есть. Что еще хотелось бы сказать? Я очень люблю Таро. Я очень люблю, э, в принципе, добрых... Э, отзывчивых, позитивных людей, я всем очень рада. Я открыта, для всех людей я открыта, если ко мне человек приходит с добром, он получает еще больше, чем он, с чем он пришел. Если человек приходит лицемерно с негативом, то я просто нейтральна к этому человеку в лучшем случае, да. а в таком случае я не допускаю жизнь своих людей, которые которые врут. Да, для меня вранье это ну, такой, знаете, серьезный момент, который я всегда секу, вижу. Я вижу с первой секунды, дело тут даже не второе. Карты, естественно, всегда все показывают. Поэтому, если вы человек, который пришел на мой канал получить э, заряд света счастья, радости, то вы, мой зритель, если вы пришли просто понегативить, сразу говорю, лучше уходите сразу, кто бы вы ни были. Я всех люблю, для меня тарологи настоящие тарологи это большие умнички в жизни, это люди, несущие свет. Сейчас у нас много молодежи в парке. Вот. Люди, несущие свет. Я знаете, с большим уважением отношусь к людям, которые вкладывают, именно блогерам, да, которые бесплатно делают что-то для людей. Это не обязательно таро, это может быть все что угодно. Но если я таролог, то я говорю о тарологах. Так вот, очень многие тарологи для меня это люди с очень большой буквы. И всем им я передаю привет, я думаю, они все в каналах чувствуют, да, о ком я говорю. Ну, как бы некрасиво кого-то назвать, кого-то не назвать. Всех поздравляю с Новым годом. Всех зрителей поздравляю с Новым годом, с Рождеством. И желаю вам счастья, огромных достижений в жизни, в какой профессии вы бы ни были. Я желаю вам радости каждое днение, но Я желаю вам больших дружеских каких-то вот таких, знаете, а, ну вот чтобы вы ощущали себя человеком, Несмотря на эту ситуацию коронавируса, да, закрытости нас, полтора метра, дистанция, маски, я хочу, чтобы вы все равно помнили, кто вы и что вы. И я желаю вам взаимоуважения друг друга, дружбы, настоящей любви, по-настоящему вам этого желаю. Поверьте, знаю, о чем говорю, потому что мой личный опыт дал мне многое, в том числе и Таро, это тоже личный опыт. Да? Я хочу вам сказать, что все, что происходит в вашей жизни, пусть это плохое или неплохое, да, прекрасное, оно все откладывается в вашем подсознании и ваше подсознание дает вам толчки для развития. Я желаю вам роста профессионального, морального, душевного, здоровья. Вот чтобы вы не старели. Наоборот, чтобы вы ощущали себя вечно молодым и прекрасно здоровым человеком. Очень всех люблю, обнимаю. Спасибо за внимание. Ну, до расклада. Да? Встретимся на раскладе в студии. Пока.